Всем привет! Продолжаем знакомиться с SDL и, наверное, это будет последний урок. Наверное, потому что смысла вообще не вижу. Здесь одно и то же. Вот одно и то же. Потому что есть другие задумки, что делать. В планах, конечно же, Unreal разобрать, но это будет совсем не скоро. Там очень много работы. Вот, но, но но, нужно двигаться дальше. Вот, с SDL я чуть-чуть затормозился. Ну, нехватка времени и все такое. Короче, короче. Сегодня текстур стриминг. Что это такое? Ну, короче, фишка в том, что показывается, как можно стримить, так сказать, рендерить пиксели из стримов. Много таких слов непонятных или понятных. Но давайте по-русски. То есть есть возможность э, брать откуда-то данные, какие-то данные пикселей и, э, грубо говоря, рисовать их в какую-то текстуру. То есть качестве примера приводится. Не, здесь реального примера нету, но довольно, довольно понятный пример это когда у нас есть веб-камера. Соответственно, с веб-камеры мы можем постоянно снимать вот эти данные, вот эти вот э, наборы пикселей, да, по ширине и высоте. Ну, то есть отпечатки такие делать. И куда-то их перенаправлять в какую-то текстурку. А текстуркой может быть какая-то вот такая область, где показывается наше лицо. А вот здесь мы что-то там тоже делаем. Вот, то есть, грубо говоря, вот, ну, уже привычное нам слово стриминг. А вот, и здесь, здесь опять-таки, принципе, работа с тем, с чем мы уже работали. Ну, давайте, вот, короче, что я сделал? Я вам сейчас покажу, что я сделал. Вы видите, какой красивый огонь. Да, круто. Это все я написал сам. Алгоритм огня очень сложный. И, и ну, непросто это все было написать. Но на самом-то деле это просто я скачал набор PNG-шек. Вот оно, 26 ресурсов. Нет, пикс. Вот. И в данном случае где-то скачал в интернете. Короче, есть наборы PNG-шек, и в которых вот покадрово, покадрово вот такой вот огонь. Вот я сейчас нажимаю вправо, и, как вы видите, горит огонь. Все красиво. Вот. Соответственно, в качестве примера я просто э, использую э, э, э, э, этот набор PNG-шаг. Э, но когда-то у меня был урок уже по анимации спрайта. В принципе, оно особо не отличается. Но немного другой способ здесь. Типа показывается стриминг. Короче, короче, смотрите, у меня есть, есть здесь классик FireStream. Что это такое? Ну, здесь вектор э, поверхности. Каждая поверхность это отдельная картинка. Дальше э, э, текущий текущая картинка, которая отрисовывается. Дальше задержка на каждый фрейм, на каждую картинку. Грубо говоря, грубо говоря, вот так вот напишем. Ну это 100 ну один, да, вот. А, надо было константу сюда вынести, ладно, пусть будет. Вот и FPS. Сколько FPS? Это по факту даже не FPS, надо по-другому было назвать. Это у нас сколько должно пройти кадров, чтобы сменилось новый кадр. Сколько вот реальных кадров, да, вот у меня, например, если SYNC стоит, у меня 60 FPS выдает движок, да. Так вот, за 60 FPS да, у меня сменится 60 кадров. То есть, к примеру, если я поставлю значение 2, вот, соответственно, думаю, понимаете, да, на кажд... через каждые два кадра будет смена картинки. Соответственно, за 60 FPS у меня сменится только 30 кадров. Ну, вот, давайте сейчас я еще раз запущу. Как вы видите, уже огонь горит помедленнее. Вот. Короче, что такое штука FireStream? У меня здесь есть загрузка картинок и GetBuffer. Что такое GetBuffer? Ну, загрузка картинки здесь несложно. Здесь я доступаюсь непосредственно к, в нужный путь, определяю там пути, определяю папочки. И если count равно 75, то индекс равно 51. Почему так? Потому что, смотрите. В 50 фрейм все файлики начинаются в файл 1.0.1.0.2.0.3.0.4. 25 то же самое, 13 то же самое, а вот у 75 по-другому, 0,51 и тут еще пробела нету Ну, мне переименовать было лень, хотя можно было скрипт написать и это все сделал Короче, не хочу. Вот здесь, здесь это все будет приложено в архиве, и здесь набор этих картиночек просто с разным разрешением. Здесь есть даже 20 на 20, к примеру, в играх, да, там есть идея, то маленькие такие факелы есть то можно рисовать короче короче это загрузка здесь особо ничего интересного нету здесь загружаются поверхности и конвертируется в определенный формат ržb a888 это значит по одному байту на цвет и четвертый цв байт отвечает за прозрачность вот и так далее то есть загружается массив где ну где ну вот в вот и пробегаюсь по массиву по вектору и непосредственно в каждый элемент заношу загруженную картиночку. Дальше, когда я запрашиваю getBuffer, я смотрю, я уменьшаю точнее mDelayFrames. Что такое mDelayFrames? Ну, например, на данном этапе на первом кадре будет равно единичке. Уменьшили на 1, получили 0. Если равно 0, то я увеличиваю индекс текущей картинки и дальше устанавливаю DelayFrame в значение 2. Следующий getBuffer. Опять уменьшил, то есть у нас стало 2, потом на следующем буфере стало 1, потом опять на следующем, ну, вызове getBuffer стало 0, опять увеличил текущую картинку. То есть то, о чем я говорил. то Здесь каждые два кадра меняется картинка. Вот, если же currentImage у нас достигла кон конца... Ну значение э, до конца массива мы, мы дошли знать значит мы его сбрасываем. Соответственно, чтобы не делать эту проверку постоянно, это добро можно сделать вот здесь только тогда, когда увеличиваем картинку. Че? Что такое? Warning int? А как у нас? Это int разве? А, да, походу int. Так, ладно, ладно, ладно. Че, что и? а и непосредственно где это используется Вот, то есть по факту как вы видите вот здесь я сразу get буфер да get, get я получаю у поверхности у всю uh, есть вот такой пиксель это указатель на вот то есть ну непосредственно непосредственно uh, наши данные вот, и используется это вот здесь. Ну, здесь я загружаю, смотрите, здесь я, давайте запустим вот так, вот здесь я загружаю а, разные картиночки, потому что вы видите, там есть 13 кадров, вот 13 кадров, черти что, черти что. Лучше всего, конечно, уже 75 кадров. Ну, и по памяти больше сожрет, ну ничего страшного. Короче, смотрите, я создаю текстуру. Create Blank, я добавил еще в текстуру а, функцию Create Blank. Ну, давайте... Так, где она Здесь, как вы видите, особо ничего не написано, и картиночек нету. Create blank. Что это такое? Я создаю пустую текстуру, пустую. И самое главное, должен быть blend мод Чтобы было, было смешивание режима. Ну, альфа, там, прозрачность, непрозрачность. Вот. Короче, я создал пустую текстурку. Есть, сделал. 256 на 256 потому что я загружаю картиночки с разрешением 256 на 256 если вы будете использовать там, другие разрешения то там 20 на 20 то соответственно нужно здесь кое-что поменять дальше в самой отрисовки что я делаю в самой отрисовке. где мне отрисовка я блокирую текстуру и я получаю буфер вот GetBuffer, и я копирую пиксель. Что такое копи пиксель? Это непосредственно я заблокировал текстуру, с этим вы уже знакомы по предпредыдущему видео. Дальше я получаю некий буфер, и я копирую этот буфер в наш буфер. То есть я, грубо говоря, копирую данные. У меня вот есть текстура, которая была пустая, и дальше, когда... Нужно адресовать кадр. И я запрашиваю буфер у нашего стрима. То есть, грубо говоря, это здесь было бы, например, get... Если бы это была веб-камера, и мы могли бы получить доступ к непосредственно ну, этому буферу, да, съемки. То вот здесь мы каждый раз бы запрашивали у камеры, да, и текущий буфер. И камера нам отдавала бы э, этот набор данных. И мы бы их копировали в нашу текстуру. Вот, вот что, собственно говоря, и происходит. То есть, грубо говоря, стримится из одного откуда-то. А в данном случае мы получаем указатель на void Самое главное, если вы получите с камеры, самое главное, чтобы эти данные были в формате RGBA 8888. Вот, вот и все. То есть здесь ничего сложного нет. То есть по факту у буфера беру каждый раз, ну, каждые два кадра новую картинку и копирую. Вот. Ну, как бы каждый кадр я буферы запрашиваю, но каждые два кадра, ну, грубо первый-второй, одинаковый буфер, дальше второй-третий, следующая картинка, третий-четвертый, еще следующий и так далее и тому подобное. То есть ничего сложного нет. То есть это, опять-таки, манипуляция с данными текстуры и возможность, да, каждый раз туда что-то подсовывать. Вот таким вот образом и у нас получается э, анимация. Вот, вот такая красивенькая анимация. В принципе, все. Вот, ну, на сегодня точно все, скорее всего, больше ничего не будет, потому что там уже, там уже, там уже, там уже, рендер, ну, это то же самое, здесь там просто крутится сцена, не знаю, есть ли смысл или нет, и все остальное уже смысла вообще нету. То есть, если вы до этого дошли, то в этом во всем разобраться труда не составит. Сейчас я быстренько гляну по поводу OpenGL, что тут и как тут. Ну да, наверное, я еще пример с OpenGL по лазе сделаю, и все. И все. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.